смехотворно кто кто сломал солярий так не делается и вот что будет дальше ну теперь давайте поливать его говном здравствуйте с вами снова георгий ураган и сегодня я расскажу вам о недвижимости бывшего министра финансов московской области Алексея Кузнецова, его супруги Жанна Балок, что об этом известно сегодня. Я недавно попросту посмотрел новостной сюжет по телевизору и был крайне поражен тем, что я увидел. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я начинаю. Сразу оговорюсь. В свое время губернатором Московской области был Громов. Громов – это боевой офицер. И у него был некоторый принцип, который, мне кажется, – в условиях мирной жизни, гражданской, может и быть вредным. Принцип был, в общем-то, справедливый, человеческий, мощный, офицерский. Своих не бросать, своих не предавать. Таким образом, Громов поддерживал людей, которые работали в его команде. И что же получалось? В эту команду попадали люди не всегда чистые на руку. И если бы вы столкнулись с такими мерзавствами в своей реальной жизни, как заместитель Громова в свое время Сергей Кошман, как, например, Телепнев Валерий, который ошивался там рядом. Кстати, в ведомство к Алексею Кузнецову, пристроившись своего сына, сыночку дали десяточку. Вот если бы вы повидали бы этих людей, которые там пробрались в окружение Громова, да, под его крыло, под его защиту в свое время встали, то вы бы едва ли стали бросать камень в сторону Алексея Кузнецова. В одном из особняков Кузнецова побывал наш корреспондент Ольга Курнаева. Заходим в этот дом. Первый раз у него заходят журналисты после того, как он был арестован. Давайте снимем печать. Алексей Вьюрков, заместитель министра имущества Московской области, снимает с дверей печать Следственного комитета. Впервые за 10 лет мы заходим во вовнутрь четырехэтажного особняка с розовыми башенками. Да, вот а розовые башенки я бы, безусловно, перекрасил. Дело в том, что рынок недвижимости, дело в том, что клиентские предпочтения, они не стоят на месте. Люди сегодня ожидают совершенно другого, чем то, что им могло понравиться лет 10 назад. То едва ли сегодня кто-то оценит вот этот розовый, давно не обновлявшийся цвет. Света в доме нет, достаточно сыро, потому что отопление отключено. Все это устояло в таком виде лет 10. Вот об этом я и говорю. Ну разве можно так содержать дом, который вы в конечном итоге планируете реализовать в интересах Московской области? Мне кажется, что той службе, которая ответственна за содержание этого актива, за последующую его успешную реализацию, необходимо задуматься о том, чтобы нанять профессионалов для сегодняшнего, текущего, достойного содержания этого объекта. Ну вот картины, изъяли у Кузнецова картины, да, вроде материальную ценность, но не положили же их в сугроб, на улицу, в лужу, да, их хранят, их содержат, их охраняют, дом-то, Дом высокую имеет ценность. бы не повыше тех картин, давайте и дом содержать качественно. Изъятые и драгоценности не кладут же там на улицу, на лавочку, бери кто хочешь, да? Почему же к недвижимости-то у вас такое отвратительное отношение? Вот сам Алексей Юрков целый замминистра, да, знал же о таком низком уровне качества содержания объекта. Отвалившиеся бархатные обои с золотым тиснением, осыпавшаяся штукатурка, плесень на стенах. Они напоминают о былой роскоши владельцев. Каминный зал, бар, а там, я так понимаю, был бассейн, вот за стеклом. Ну вот опять. Сохраняли объект отвратительно. Отопление выключили, не проводили ни осмотров, допустили протечки, допустили влажность в доме все это отрицательно влияет на его стоимость. Как следствие, где-то оторвались обои, где-то могла отвалиться штукатурка. И посмотрите, посетители дома сегодня очень радуются, обращают наше внимание на все эти недочеты. Чему там радоваться-то? Вы же не дополучаете деньги в бюджет Московской области. Вот юрков а? А вот посмотрите внимательно на камин. Да неужели же вы думаете что когда здесь жил министр финансов, камин выглядел вот таким образом. То есть торчал вот этот жуткий силикатный кирпич. То ли во время обыска кто-то там поломал чего-то, да, то ли впоследствии некие а, отделочные материалы сняли, впоследствии, когда дом этот охраняли. А кто охранял, охрану считал? Ну, мы видим в самом начале ролика, замок и какая-то наклеечка несуразная. Так не делается. А кто-то залез, наверное, и декоративные панели камина-то снял. Где-то они дома сейчас его греют. Все цельные элементы декора удалил. Да, наверное, еще и бережно. А вот этот книжный развал, вот это кто устроил? Ходят они, смеются над набором там литературы. Но это же ужасно. Знаете, это что-то напоминает Оруэллу уже. Да? Уже книжки начнем скоро жечь. Разве так можно? Бассейн? Бассейн был? Так вы туда решили теперь книжки положить. Кто вас научил-то, а? Была поговорочка, да? В чужой дом там с кое-каким рылом. Разве нормальный человек положит хоть когда-нибудь книги рядом с мокрой точкой? А вы в правительстве Московской области прямо вблизи бассейна их раскидали? Умно! В рамках уголовного дела усадьба была передана Министерству имущества Московской области. Ведомству нанесен ущерб в размере 40 миллиардов рублей. Вот Кузнецова вроде за это уже посадили. Что теперь обсуждать-то? А вы там, правительство Московской области, что вы творяете? Ведь это вы наносите прямой ущерб таким содержанием, таким отношением. Я чуть не слышал, чтобы кто-то ответил за подобное. Вам не стыдно вообще? Ведомству нанесен ущерб в размере 40 миллиардов рублей. Чтобы его компенсировать, собственность бывшего министра будут продавать. А вот вот тот ужас, что мы видим теперь, вероятнее всего, называется у кого-то предпродажной подготовочкой, стыджинг. Да? И вот это видео с охватом всей страны, Видите, программа «Вести», это, видимо, какой-то рекламный ролик. Так ведь получается, да? Посмотрим, как же министр замминистра, сори, и журналист будут теперь нахваливать этот самый дом. Мы идем мимо разбитой финской сауны, натыкаемся на перегоревший солярий. В домашнем кинотеатре на полу находим мертвую мышь. Не, ну я в первый раз вижу в жизни такой рекламный ролик. Причем он исполнен от лица собственника, да, от лица, по крайней мере, человека ответственного за будущую реализацию этого дома. Мне кажется, кто-то уже дом-то присмотрел, да, и настолько дешево хочет его купить, что уже готовы программу «Вести» выпускать и весь дом поливать говном. Чтобы вообще его сравнять, просто ниже «Плинтуса» его вывести, да? Чтобы оправдать вот эту вот неоправдаемо низкую будущую цену. Настолько ли влиятельен тот, кто хочет этот дом сегодня присвоить, что даже хватило денег у него на федеральный канал, ну вот втянутый в эту антирекламную кампанию. Вот обратите внимание еще разок. Мы идем мимо разбитой финской сауны, натыкаемся на перегоревший солярий. И здесь у меня возникает прямой вопрос. Кто, столько кто сломал солярий? Ты хочешь сломать? Нет. Зря. Вы что думаете, Кузнецов ходил в солярий с разбитым стеклом, что ли? Нет, не показалось. Кто-то его впоследствии сломал. Чтобы картинку нам показать отвратительную, замените стекляшечку. Никакой проблемы нет. Я вот не вижу сложностей. Уберите, подметите дом перед тем, как показывать его. Тем более по Первому каналу. Вы же его продавать собираетесь. Это же Кузнецова не хватило всех его миллиардов на то, чтобы не ходить дома по битому стеклу? Очень-очень сомнительно. Финская сауна не работает. Замените, почините солярий почините финскую сауну уберите разбитое стекло кто все это сломал очень сложно сейчас сказать сколько это стоит дело в том что здесь есть недостроенная часть за домом которую по всей видимости надо будет сносить что с самим домом делать тоже непонятно и не весь участок правильно оформлен тут Получилось так, что с забором закрыта территория, которая ему и не принадлежала. Поэтому, То есть они резали, как хотели? Как хотели, да. Поэтому с этим надо разбираться. Ну, наверное, 100 миллионов, наверное, он стоит. А вот это новости, какой-то недострой, который придется снести, это все несущественно. А вот с участком допускаю, что забор захватил чужую территорию, но это так часто бывает. Что собственник все что-то чужое там прирезает, что-то не свое, когда особенно не ждет претензий со стороны третьих лиц. И что сделать разумным министерством в Московской области? Да просто привести в соответствие фактическую ситуацию и существующие документы. То есть таким образом упаковать товар перед сделкой. Ну это же понятно, это же основа основ. Привести его в порядок, убрать. Чтобы люди смотрели, сделать, может быть, рекламный ролик, красивые фотографии. Нет, давайте все испоганим и поведем его на продажу. Это только может быть сделано с одной целью. В оправдании того, что объект будет реализовываться за сущий ценок. Я вот прямо в ролике посмотрел. Участок большой, дом-то вполне достойный. Погреб сухой, водой не наполнен. В общем, несмотря на целый ряд, явно негативных характеристик этого дома. Да, он устарел, да, он моральный несколько устарел, да, вот эта розовая красочка она удивляет, да, возможно, планировки не всегда выигрышные, но у него очень много положительных характеристик. Сдается мне, что ведь сам участок, он стоит приличных денег, да, и его не случайно высоко оценивают, даже на сегодняшний день. По словам заместителя министра, на сегодняшний день вся усадьба занимает 7 земельных участков. Они никак не оформлены, не проведено межевание, нет четких границ. Что за бредятина! Если бы эти земли не были бы оформлены, никакими участками они бы и не являлись на сегодняшний день. И более того, если бы эти участки не были бы оформлены лежащим образом, никакой дом на них бы не появился, даже по документам он не смог бы быть там оформлен. Понимаете, у нас... По закону, судьба участка и судьба объекта недвижимости, располагающегося на этом участке, она неразделима, нерушима она. Таким образом, то, что мы сейчас слышим, это попытки навести тень на плетень. Все там, скорее всего, нормально оформлено. Также я допускаю, что участки эти оформлялись тогда, когда точного на местности межевания, возможно, да, между ними, и не было, и можно было бы не делать. И это вовсе не проблема. Если кого-то это беспокоит, надо пойти то сделать межевание. Элементарная работа для кадастрового инженера. И когда там возникает засада? Засада возникает, когда ваш участок или ваш дом расположен на вашем участке, он вдруг каким-то образом залез на мой участок. Это же не тот случай. Я проблемы не вижу, я не вижу сейчас конфликта здесь который мог бы стать преградой для нормального оформления. И конфликт то не устроишь, просто надо пойти и нормально все оформить. И, кстати, обратите внимание, замминистра – умный человек, понимающий. Вот он эту пургу не гонит, это гонит эту пургу сущую, вот это журналистка. но ну, ей можно, что язык без костей. Напугали вы ежа голой жопой, но можно не обращать на это внимания. Оценить площадь замка невозможно, нет проекта. Ну, что ж такое-то? Ну, откройте тогда свидетельство, да? Или вы думаете, там, может, неверно что-то написано, да? А вот тут позвольте, дорогие зрители, рассказать вам одну маленькую тайну. Не менее половины загородных домов в Подмосковье, они страдают этой самой неточностью. У них неверно, да практически всегда неверно указана общая площадь объекта недвижимости. Я вам расскажу, как это происходило. Меняются нормативы, меняются правила, подзаконные акты, и вот в один год, например, измерялась площадь веранд, балконов и просто прибавлялась к площади объекта. В другой год придумали, что вот эти вот площади, которые не входят в теплый периметр, да, они будут прибавляться с неким коэффициентом. А в третий год придумали, что оказывается, просто не будут они считаться в общую площадь дома. И вот таким образом год от года появлялись документы, с разными площадями, практически одинаковых по размеру объектов. Никого это не пугает, никто все это не взялся приводить к единому знаменателю и переделывать. Может быть, даже кому-то этот бардак нравится. Но уж точно, заверяю вас, беспокоиться о том, что что-то неправильно померено, вообще не стоит. Я вам хуже скажу, даже при сделок и при продаже, вот эта неточность зачастую не берется во внимание и даже не приводится в порядок соответствия. Все на практике зависит от того, когда на самом деле ваш дом принимался в эксплуатацию. И вот от тогда у вас есть документы. Более того, дом, вообще-то, дом принят в эксплуатацию. Это для начала обозначает, что даже если он был подачная миссия месте оформлялся, что я крайне сомневаюсь, это все обозначает, что проект представлялся Московской области. Потеряли. Ну что ж теперь рассказывать, какой плохой дом. А работать надо повнимательней. И проект у дома, безусловно, был и имел место. Я хуже вам сказал, дом-то достойный. А это значит, его проектировала фирма с именем, его проектировала не какая-то там конторка, не какой-то там ЭПшник. Таким образом, дерните эту фирму, там безусловно, в материалах у них, в делах, лежит рабочая документация, лежит проект этого дома. Я проблемы найти проект вообще не наблюдаю. Но более того, сложности какие-то. Да сделайте вы паспорт объекта, тысяч рублей, вам обойдется инспекция этого дома, полная его ревизия, составление паспорта объекта и обойдетесь без проекта. Дорогие мои, ну вы же там в правительстве Московской, мне ли вас учить? Кузнецова была признана столичным бомондом и талоном стиля. Ландшафтным дизайнером и интерьером усадьбы занималась лично жена чиновника. <сёк> это Версаль. <сёк> Миниатюр Версаль. Нет, господа, это не Версаль. И Жанна не талон, но отказать ей, в отличие от мне кажется, ну, никак нельзя. Она, между прочим, совершенно декорировала объекты. И вполне успешно да? Вот и сам участок очень даже неплохо исполнен. Мы долго искали тот самый розовый куст, у которого так любила позировать светская львица Жанна Михайловна Булах. Мы его нашли. Вот он. Времени пощадил Версаль. Он зарос бурьяном и российскими березками. А вот и участок. Между прочим, он и сам нуждается в уходе. Конечно, он просто пострадал. Но вполне себе пережил 11 лет. Который на эту недвижимость наложен арест. Та самая мраморная лестница, по которой поднималась супруга подмосковного министра, сейчас покрыта пылью. Похоже, у авторов нашего новостного сюжета полностью истощилась фантазия, и они уже не знают, как обругать этот дом, и обнаружили они на лестнице пыль. Видимо, дом хорош. Видимо, хорош. Отделка только этой комнаты стоила владельцам 25 миллионов рублей. Ну вот с такими характеристиками разве можно весь объект, даже в его сегодняшнем состоянии, оценить за 100? Сомневаюсь. В доме осталась только тяжелая фарфоровая люстра. Ее не смогли вывести. Ай, как люстра хороша! Ну что ж, давайте закругляться. С целью извлечь максимальные деньги из реализации данного актива. Таким образом, компенсировать нанесенный значит, Кузнецову мужчина, согласно решению суда, и получить в бюджет Московской области максимальную сумму, необходимо делать следующее. Чтобы наполнить этот самый бюджет, нужно дом, придомовую территорию также сначала привести в порядок. Первое, необходимо там сделать уборочку. В сауне замените разбитое стекло, имейте совесть. В солярии замените сгоревшие элементы или что там поломалось. В винном погребе положить туда пару бутылочек посадите вы новый розовый куст уберите сдохшую крысу я бы рекомендовал конечно же привести в полное соответствие документам на землю и тогда уже продать объект по максимально возможной стоимости если вам этот ролик понравился ставьте лайки а я сделал обзор еще и на квартиру кузнецова там не так смешно но тоже интересно Смотрите на этой неделе, думаю, выставим. До следующих встреч, до свидания, с вами снова был Георгий Ураган.